Эй, посетители психушки Немиркин! Вы когда-нибудь задумывались, являются ли ваши отношения с кем-то просто дружбой, добротой или чем-то большим? Вероятно, вам хорошо знакомо разочарование, которое возникает при этом. Иногда чрезмерное обдумывание действий человека приводит к головной боли и еще большему замешательству. Поэтому, чтобы помочь, в этом видео перечислены семь признаков того, что вы кому-то нравитесь, но он боится в этом признаться. Первое. Они заставляют вас почувствовать себя кем-то особенным. Не секрет, что когда вы нравитесь человеку, он ведет себя с вами по-другому. Они больше загораются при разговоре с вами? Они делают все возможное, чтобы наладить взаимодействие? Если вы кому-то нравитесь, есть шанс, что это проявится, даже если он боится признаться вам в этом. Если вы не уверены, попробуйте обратить внимание на мелкие детали. Ведут ли они себя так, что вы чувствуете, что вы им не безразличны больше, чем другие? Если да, то стоит подумать о том, что у них могут быть чувства к вам. Второе. Они хотят познакомить вас с теми, кто важен для них. Познакомили ли они вас со своими друзьями, родителями или даже домашними животными? Человек, которому вы нравитесь, естественно хочет, чтобы вы стали частью его жизни. Даже если они боятся признаться в своих чувствах, этот метод дает им шанс установить с вами более тесную связь и построить более глубокие отношения. Конечно, не все, кто так поступает, имеют в виду, что у них есть к вам чувства. Однако, если человек делает это неожиданно или вместе с другими признаками, упомянутыми в этом видео, велика вероятность того, что вы ему нравитесь, и он боится признаться в этом. Номер три. Они либо делают вам комплименты, либо часто дразнят вас, а иногда и то, и другое. Часто ли они пытаются вам льстить? Подшучивают ли они над вами и дразнят вас, но при этом остаются дружелюбными? Существует грань между игривым потруниванием и откровенным оскорблением. Поэтому если они каким-то образом находят способ подразнить вас, оставаясь при этом вашим другом, то, скорее всего, они просто ищут способ привлечь ваше внимание. Когда кто-то боится признаться в своих чувствах, он, как правило, находит другие способы донести их до окружающих. Так что если они постоянно говорят комплименты или делают что-то, что поворачивает вашу голову в их сторону, возможно, они просто ждут, когда вы поймете намек. Номер 4. Вы часто их видите. Это связано с третьим пунктом. Когда они делают комплименты, дразнят или находят способы быть рядом с вами. Даже если у них нет причин находиться там, они по сути кричат «Я хочу, чтобы ты меня заметил». Находят ли они способы проводить время с вами и вашими друзьями? Стал ли их голос привычным, который вы слышите почти каждый день? Человек, который испытывает к вам чувства, скорее всего, хочет, чтобы вы часто думали о нем. Именно поэтому они хотят как можно чаще участвовать в вашей жизни. Номер пять. Они намекают на шутки о том, что вы вместе. Говорят ли они иногда кокетливые слова, которые выдают за шутку, или что-то в этом роде? Когда они это делают, они, скорее всего, проверяют ситуацию. Если они увидят хорошую реакцию, их уверенность, вероятно, возрастет. Когда кто-то нравится, возникает много беспокойства. И как бы ни было хорошо полностью признаться в своих чувствах, у них также может возникнуть желание защитить себя от обиды или отказа. Номер шесть. Они просят помощи у других. Замечаете ли вы, что их друзья или другие люди явно дают понять, что вы им нравитесь? Если тот, кому вы нравитесь, слишком напуган, чтобы сказать вам об этом самому, он может попросить помощи у других людей, чтобы они сказали вам об этом за него. Конечно, нет ничего лучше, чем открытое, честное общение. Поэтому, если вы заметили, что они делают все возможное, чтобы показать свои чувства, возможно, пришло время хорошенько поговорить об этом. И номер семь – они делают все, кроме признания. Все ли они сделали в этом видео, кроме того, что поговорили с вами о своих истинных чувствах? Возможно, это потому, что они ждут, когда вы затронете эту тему первым. Вы можете принять чью-то дружескую привязанность за нечто большее. Однако ваша интуиция – это тоже не то, что можно просто игнорировать. Они ведут себя скорее романтично, чем дружелюбно. Их действия заставляют вас задуматься о том, что они чувствуют. Если вас начинают посещать такие мысли, хорошо бы поговорить об этом с собеседником. Это может даже сэкономить вам много времени и разочарования. И кто знает, может быть, вы даже поможете ему этим. Есть ли в вашей жизни человек, который ведет себя подобным образом? Помогло ли вам это видео? Важно помнить, что существует множество факторов, которые влияют на то, признается ли человек в своих чувствах или предпочитает их скрывать. Что бы это ни было, важно оставаться понимающим и правдивым по отношению к своим чувствам. Если у вас есть опыт исповеди, признания и тому подобное, вы всегда можете поделиться им в разделе комментариев ниже. Мы всегда рады услышать о вашем опыте. Супер спасибо, что оставались с нами до самого конца. Увидимся в следующий раз.